Уходить нельзя. Нельзя уходить. Вы бросаете шахту! Погибнет шахта! Кончится война! Что же от шахты останется? Без вас погибнет шахта. Товарищи, сколько лет мы вместе с вами на ней работали? Не скучай, Васька. Скоро тебе увидим. Да тебе. Баба. Мишка, смотри. Ты ромашечка моя милая. Сын Кобелан меня уважает! Сын Правщик меня тоже одобряет! И даже сам его высокоприсходительство! Кенерал Антон Иванович Деникин! Меня тоже знает! А что почему? Потому что я хорово! Ай ла-ли-гуприди! Ай ла-ли-гуприди! кому ничего! Почайшая публика, сейчас господин боец покажет вам чудеса последней техники. Он скушает на глазах живого человека. Есть желающие быть скушатым? Пожалуйста. Пожалуйста. Кто желает? Прошу. Не желающих. А, Аскар. Это, он не поешь. В следующий номер он покажет разбитие кирпичов от собственной черепа, прозванный стальным. Прошу уйти внимание. Магнозель Флоренция. Прошу показать кирпичи почтеннейшей публике. Прошу удостовериться, что нет никакого обмана. Вчера вот доверяйте, доверяй не нужно. Благодарю его здоровее, в других городах нам его не оказывали. Небольшое дельце, Да, вот. Вот от сих пор и до и до сих пор громким и свободным голосом. Нет, нет, вы, именно, я... именно в ваших устах это прозвучит убедительно. Начинайте! Да Волей Божией и неутомимыми деяниями непобедимой э, армии, армии российской Ах, Цветущая Болороссия! освобождены от кровавых банд большевистских комиссаров. Комиссаров. Русские люди, панды большевицких комиссаров, озгромлены. превосходительства, генерал Деникин приказал без промедлений начать работу в шахтах данного района. живот убери ты помели фамилия? Вот. фамилия эй записать Нет, запиши Слушай, меня, ты кого меня запиши? куда я тебе запишу сейчас ты нет ты нет ты Пачки. Отставить. Ты. Фамилия. Ты нет. Ты. вы взгрустнулись Василиса Григорьевна Наша жизнь доля. В постель, говорят, могила. Холодна. знает, с какой стати офицер Русской армии должен заниматься всем этим? Нет? Не скажите, Александр Дмитриевич! А. А. а? а? А? А? Не скажите, Александр Дмитриевич! Ногатое дело при желании. Окончание работ. А да на часах Василиса Григорьева. А человек железный. Ну ладно, надо оправдываться. Сколько вчера? Четыре вагона. Четыре От... вагона. Отправили. Мало. Сегодня. Сегодня? Три. Почему? Ваше высокоблагородие, на шахте бабы работают. Мне а, интересно. Я... Голубчик. Три. Отправить сегодня десять вагонов. Десять. Ваше благородие. Я приказываю. А? Ясно? Так... Иван Порфирьевич, ведь мне же только на минуточку. ребеночка покорми. Ты? Я. Да не ты. Не ты. Ты. Иди сюда. Я. Иди. Я. Вот. Вместо недовольный. А ну катись отсюда. Наша солдатская, тяжелая жизнь, как и наша солдатская. Последите постель Василиса Григорьевна. Василиса Григорьевна. Ну, ну. ну довольно реветь-то. Все вот такие. Сидите, каждый, в своем углу. И в тихомолку об себе страдаете. Вот они творят с нами, что хотят. А надо, знаешь как? Всем вместе собраться во нам. Всем бы хотя раз. Понимаешь? Ох! задушила бы. Я эту сволочь. От мишки. Спрячь, спрячь. Потом прочтешь. Да, да, конечно. Ну, ну как у вас на фронте а? Ничего. Наши скоро здесь будут. Ой. Белых назад погнали. Ой, скорее бы скоро у вас тут фронт будет. Поручение от ревкома вам, бабам, шахту отстоять. Мы, мы... Кто у вас тут? Верка. Это я. Да это я знаю. Елена. Лена Лущенко. Ух, ох, ох, вот она да. Да нет. Нет. Тут баба нужна такая, чтобы вожаком была. Понимаешь? Василиса? Это Чистякова, что ли? Василиса? Ух, какая она баба. Сила в ней есть. Ладночка, ладночка. А Мишка твой молодец, а, герой. Какая же шахтёнка? у меня там. наша. ты! Комиссару! Комиссару! Я... Дубов! Косторский, Оригинальный куплетист! Поют себе куплеты, как будто... Ничего. Ух ты! Господь, товарищ комиссар, меня он уважает, а белогвардейцы меня угнетают. А почему? Потому что я буба, исторический, реальной легин. А я шесть как вот и а ничего. А, а, а. Что, Что такое? Что ж? Тут еще есть. Так, ну скорее ножками, носками, носками. <свист> <свист> <свист> Откуда едете? Кто такие, а? Артисты! Артисты мои! Шахты Мазурка. С Мазурки, говорит. Мазурки, да, только... Братцы, да, бегаем белых, ну да. Братцы, старший шахты. Братцы, старший шахты? да. да. ребята, что, ребята, ребята, по очереди задавай вопросы. Слушай, как моя жена, зверка там, а? Видел? А? Верку видел, видел, видел. Ай, мои жилаки! А шелак, шелак там? Шелак, шелак, шелак. Майк моя мордатый такая. Майка мордатый видал, курносый, морда, а курносый такой, с бородой. Верь, верь, верь. наша шахтенка-то? И шахта в порядке, кланяется, и майка окунусная твоя в порядке на шахте, все кланятся. Все хорошо, ребята, все целое. Помните если <сосы> я, если я говорю, будь поход, все в порядке, все в порядке. Эселон <сосы> с Пишки Как трудно. Трудно это терпеть. Товарищи бабы. Бабы, товарищи. чтобы все слышали. Читай. Дорогая Вера Митрофановна, во первых в строках я скажу тебе, что ты моя любезная жена, любезная жена, и думка моя о тебе, Р ромашечка моя. Когда о тебе замечтаю, становлюсь красной. Аж стыдно людей. Хорошо. Вы за меня не бойтесь, дорогая жена. Я хожу живой. да да, да живой. Голову мне контузило, живот пули царапанула. Ходил два дня, не разгинаясь, а теперь из госпиталя выписался и нахожусь в конном боевом отряде товарища Чистякова. Был у нас слух, будто в Грачевке затопили о, и, вза... о, да, да, да, и взорвали белые сволочи шахту. И шахта стоит разрушенная. Да, да, да, да, да. И, и, и это очень показалось мне обидно. Вот за это и тоскую. И и ты, как баба женского пола, не поймешь нашей шахтерской заботы. Нужно так ухватить за генераль... Нужно так ухватить за генеральское подлое горло. Чтобы нашу шахту бы не испакостил. Да. Вот. Ну что ж, отступать? Хорошо. Прапорщик, остановите работу на шахте, расставьте караулы. Понятно? Дежурный. Я, я ваша саввара. Вызовите инженера. Слушай, ваш саввара, вызовите инженера. Вступайте. Сидоренко. Чего я извозь? Как стоишь? Право, господин инженер. Значит, вы отказываетесь нам помочь? Я, господин капитан. Правда? Господин капитан. Я воды господину инженеру. Однако, мы и без вас знаем, как погубить шахту. А не успеем затопить, зальем к чертовой матери! Не посмеешь! Не посмеешь! мало! Люди бегут! Нас пятнадцать человек! Протрите пенсне, господин капитан! Ну-ну-ну-ну! Вы ну, ну, ну. должны меня служиться, прапорщик! А что? Ничего! Проверить посты! Подготовиться к взрыву! Прапорщик! Слушаешь? Так проходит, слава мира. шахту хочет взорвать. Тихо ты! Не ори. Манька, дверь! А где Василиса? Сядь, сядь, Александр. Дети с дет ⁇ то Мы ну, сейчас! Да, У нас дело я? есть! Нет, сука, ты слишком... я вас... Да погоди, Мы поаккуратнее! Да погоди, так. Куда? Да, да, куда, куда ты? Куда ты? Петь осмотрим, штреки обойдем, всю шахту обладим, все равно найдем, где они взрывать хотят. Stop. винтолок винтовок у нас ничего не выйдет, бабы. Надо, надо до складу добраться. А, часовой убрать! Манька, Пашка, в обход, а мы со стороны обратно. Больше ждать нечего. It <laughs> За счастье! желаете? Олчать! Болочь! Наворовали! Да где эти видно, что пугаются обрезали, а, а ты вот да да попробуй без канопки, убеги, да убеги. А вот давай лучше, не связывается. связывается. Папа, давай. Следующий... Да, лав, нет, ну, ладно. нет, а, а, ты, ну, Часовые. Глушенко, Манька, Семенова Ольга и Просковилямкина, Лямкина. Получай винтовки. Дежурные по шахте. Давайте. Собирайтесь. Я думаю, хоронить их надо по-новому. А может... Раз такое дело и по-военному. Эх, жалко. Нету. Духового оркестру. Бабы. Солдат! Солдаты. Солдаты. Белые! Белые, белые. белые. белые сейчас видели на десятой версте. Реку переходили. Ой, пропали! Ой, пропали. Не разводи настроение. Правильно. И пускай приходят, встретим. Дядя Саша, дядя Саша. was